И пару слов, потому что я знаю, вы уже хотите домой, о том, что делать сейчас. Скорее всего, почти никому это не интересно, потому что если у вас сейчас нет денег на фондовом рынке, то это и не интересно. Но я все-таки расскажу, потому что кто-то ж не признается, но инвестирует. Возможно, наши онлайн-слушатели только это, в общем-то, и uh, S&P 500 и индекс P на E. Это price to earn it, то есть цена на прибыль. Вот цена на прибыль, я уже упоминал сегодня, среднеисторическая цифра 16. Что это означает? Что мы платим за акцию ну, или за индекс сейчас такую стоимость, ну не такую, не, не, а, что 16 лет, если по этой цене и зафиксируем текущую прибыль, нам 16 лет окупаемость этого вложения. Некоторые еще переворачивают и говорят, е e п, да, собственно, понимаете, с каким процентом там, то есть, ну, как бы… А, а, то есть делить, чтобы понимать, то есть если там P на E 25, то это 4%, ну надо, доходность на ожидаемая. Если 16, она там выше, если 10, то она еще выше, там, ну, например, и так далее. То сейчас этот индекс находится там больше 40. Если мы посмотрим исторически, то это как раз те цифры, которые там вот dot com и про которые я говорил, да, они вот именно на тех значениях, которым после которых часто случалось все очень больно. Есть такая, ну, такой недостаток, что прибыль, как он растет, цена, цена выросла, а внизу знаменатель прибыли. Вот я упоминаю про S&P 500, вам говорил, что на 16% вырос за прошлый год, несмотря на пандемию, но при этом прибыли упали на 17%. То есть представьте, был актив, никакой пандемии в мире не было который генерил сколько это стоило да, рынок там индекс широкий, и генерил какую-то прибыль все случилось все плохо еще не восстановилось мы никуда не летаем многие уже и не слетают то есть не потратят деньги на отпуск там еще что-то не купят и так далее и так далее соответственно наши траты это сейчас это же прибыль да? то есть прибыли компании из S&P 500 упали на 17 и этот рынок индекс стал стоить еще дороже на 16. Логики нету на рынке сейчас, то есть все выросло на, на новых инвесторах, на дешевых деньгах, на, на, на эмоциях. Какой-то фильм Химера Хубера. Наверное не поддержу, потому что не понимаю о чем. Волк Солд Стрит. А, Волк Солд Стрит, да, этот фильм. Но там они разгоняли, там специально как бы, это я уж сегодня про Reddit и GameStop не говорил. Смотрите, но в чем суть ПНЕ, &E, да, часто говорят, что Е e это прибыль, это сейчас год был, все было закрыто, локдаун, поэтому прибыль маленькая, а может она вырастет резко, быстро. Вот есть такой ПНЕ &E Шиллера, он внизу знаменатель, средняя прибыль за последние 10 лет, то есть когда были и кризисы, не кризис условно, да? скорректированная на инфляцию. Чтобы понимать не просто прибыль 2020 вот -го года взять, а 20-го, 19-го, 2018, 17-го, 17 да, и скорректировать инфляцию, взять усредненное. Он тоже большой, он зашкаливает, больше 35, и тоже только вот когда был там черный там, вторник, да, там, понедельник и все остальные вещи. То есть мало за исторический промежуток было времени, точек, когда он был на таких значениях. Это потенциально очень опасно. Еще один индикатор Баффета. Баффет говорит, единственный индикатор, его имя назвали, который показывает состояние экономики. Что он показывает? Отношение капитализации всего фондового рынка американского, здесь США, это есть такое выложение там тысяч, то есть все компании, акции компании США, на валовый продукт. То есть если они начинают стоить дорого относительно того, какую, что они генерят, что производят, то тогда рынок переоцененный в среднем вот это за ноль взято вот одно стандартное отклонение это вот ну чуть-чуть переоценен чуть недооценен да вот в таком диапазоне это уже сильно там переоценен или недооценен вот сейчас я сделал на 4 марта сегодня посмотрел и он там на 73 а сейчас уже на 82 процента выше своих Усредненных значений. То есть, опять же, показатель того, что стоит все очень дорого. Этим объясняется успех всех тех молодых инвесторов, которые пришли на рынок в прошлом году. Чего боятся, они не очень-то и знали. По большому счету, еще они не теряли, как бы минусов не было. Но вокруг все зарабатывают и они несли, и они несут. Я вам это рассказываю для того, чтобы вы понимали, что, в общем-то, есть великие шансы, что. Это развернется и пойдет вниз. Но это не значит, что, том, что рынок стал плохим и вам не нужен. Для вас это вообще идеальная ситуация. Есть такое там извлечение. Да? Если вы молоды, станьте на колени помолитесь о кризисе. То есть вот, В общем-то, наш случай. Еще один график, который мне нравится тем, это покупки и продажи инсайдеров. Знаете, да? те, кто владеет там, контрольными пакетами, принимают какие-то решения, они о своих сделках должны отчитываться. Все, там, с комиссией по ценным бумагам. И, соответственно, их действия известны. А кто, как не они, знают о состоянии дела своей компании? Вот смотрите, что они делали в прошлом марте. Это синенький график. Когда все, я вам показывал, помните, mp 500, там все рынки падали, падали, летели вниз, то делали инсайдеры. Они покупали, вот как залетела от средней, вот синенькая. Они понимали, что очень дешево на рынке все, надо брать. Тогда, когда распродажи были, все летело вниз. Обычный инвестор боится и говорит, сейчас минус 10, лучше я продам. Я не хочу минус 15 и больше. Он продал, соответственно, рынок толкнул вниз. Ну, такая масса, как они продавали. И все ниже, ниже, ниже становилось. Смотрите, что мы сейчас наблюдаем. Вот здесь это было на выборах. Причем, знаете, как звучало, когда еще вот выборы, но ну, я имею американские, стал ноября. Звучало, что если победит Байден, то у него политика там ужесточения налоговой реформы, то есть там э, больше с бизнеса будет налогов, то есть доходность будет хуже. То есть, ждали обвала рынка, это до всех пандемий еще как бы если победит Байден. Байден пришел, рынок все равно растет, он неадекватно оценивается. Вот смотрите, что делают инсайдеры, они не покупают, они продают вот сейчас, но рынок растет, в основном, основная масса покупает. Это умные деньги. Вот, эти, вот эти, эти люди, ну, как бы, по крайней мере, к их мнению нужно прислушиваться.